Я думаю, что ты просто все классно рассказала, все объяснила, цены показала, и народ пошел думать, ну просто вот, да, действительно классно, но готов ли я отдать столько денег за мебель, ну вот готов или нет. А, Кстати говоря, очень справедливый вопрос, между прочим, но это вопрос, как распределить бюджет по Бо ремонту. Больная тема опять тоже для нас пошла. Мы же самые последние. Диван в конце покупают с кроватями. Не, нет, вы не самые последние. Самые последние это шторы. Э, шторы, наверное. Ну Вот шторы и мягкая Текстиль. мебель. Текстиль. мягкая мебель, извини, там надо на что-то лечь и, и на что-то сесть. То есть это не самые Ну, я знаю. О я оху. делаю интерьеры, поверьте. Угу. А, так вот, к вопросу распределения бюджета. Смотрите, как можно строить дизайн? Можно впилить деньги во все самое красивое в плитку обои там светильники ну в общем во все подряд будет красота неписуемая но такой небольшой винегретик на мой, на, на, по моему мнению я все таки считаю что наша задача и как дизайнеров ну и как вас как клиентов все таки определить, что же главное в вашем интерьере и где мы будем вообще концентрировать свое внимание. Вы знаете, если, если, это, если это картина, я не знаю, там, Ван Гога, но ну, очевидно, что мы должны на ней сконцентрировать все внимание и плевать, какие там стены будут, панели, не панели Согласна. или что там. А если это общение, вообще главная история в вашем доме, то, возможно, это диванная группа. Которая должна быть красивая, удобная, комфортная Вокруг которой строится вообще вся коммуникация в этой семье Правда ведь? А значит, она должна быть красивой и удобной Это, ну, это ваше тело в первую очередь, да? Да, да конечно, Даже в кухню бывает конечно. валивают какую-то огромную сумму, да? Я не против кухни У -у -у. Я, я вообще сейчас не, я сейчас не, не конкретно про диван Я У -у -у. говорю определить, что же главное Это позволит а, распределить бюджет правильно То есть мы выбрали главное Потратили туда побольше денег а на все остальное, ну, как бы уже немножко поменьше. И в этом плане и стены можно просто там покрасить, как это американцы, кстати, делают, они вообще любят все перекрашивать. У них даже... Стены переезжают. Да. они У них даже следы от кисточки видны, понимаешь, даже угу. там, ну, на стенах. То есть они вот так красят, они вообще не заморачиваются, они не выводят эти стены в идеальное, там, ровное, чтобы как яйцо было. Угу. ну Это не нужно и тогда становится понятно если вы не потратили лишние деньги там на выравнивание стен допустим там лишние 200 тысяч рублей это дорого стоит между прочим выравнивание стен но ну, так возьмите за эти 200 тысяч и купите нормальный диван нормальный на который сесть приятно который пощупать приятно вот я сижу сейчас, щупаю диван диван Я очень внимательно слушаю да я просто смотрю что вопросы пошли и это прикольно вот ну в общем вам выбирать дорогие друзья так, как вы относитесь, что в кровати встроенный матрас? Это как? Встроенный, встроенный матрас, это, может быть, идет речь об вот этой вот американской системе, как в отелях, когда матрас э, э, отдельной конструкцией является. То есть он прямо стоит на полу, там прямо тоже небольшой каркасик есть, и дальше вот мягкие вот эти наполнители. И отдельно делается уже изголовье. Это, кстати, тоже такая, ну, частая история. Но мы никак к этому не относимся. Мне, как дизайнеру, это не нравится, честно вам скажу. Я почему-то не воспринимаю это. Тут прямо вообще от слова «никак». Доставку в Европу планируете? А, Европа на самом деле это наша такая мечта, да, выйти на европейский рынок, но пока у нас поле не паханное российский рынок. Мы доставляем порядка, наверное, 32%, мы статистику подводили, мы а, осуществляем доставку по России. То есть 32% продаж нашей компании из Екатеринбурга мы доставляем от Калининграда, у нас уже география, до Владивостока. Нас даже, кстати, с сравнивали с китайцами, мы типа думали заказать китайскую, китайский диван, или все-таки наши, все-таки наши выбрали. Молодец. Петюля. А, но я думаю, что э, доставить в Европу проблемы не составит. В Можно принципе, просто, транспортные да, компании да работают? посчитайте, все, да-да-да, у нас есть ребята, с которыми мы сотрудничаем, ну, мы отлично. же ткани из Европы возим, поэтому... Да. Все равно обратно порожником пойдут. Ну, контейнеры я имею в виду. Ну, а что? А нет. От нас же везут уголь, газ и нефть и лес. А сюда уже диваны, э, из кухни. Да, из, из, из нашего железа. И, проду и, про и продукты ГМО. Кстати, вот, мы тоже важную тему такого задели. Кстати, у тебя Производство. Эко экологически чистые продукты использованы в изделиях? Ну, безусловно. У тебя ДСП есть в изделиях? ДСП присутствует. Ты формальдегидами травишь людей? Конечно. Все травят. И я травлю. А как вы хотели? Нет, ну невозможно сделать. У нас требования определенные. Давайте начнем с этого. Все. Для нет. Я не хочу с тобой. Все. Но требования к ДСП все, немецкого все, все, и ДСП все. нашего разные, просто расслабьтесь, вы живете на Урале, металлургия, суперэкология. Ну нет смысла за ДСП, я вам точно говорю, заморачиваться. Вы Это хотите прям... ее сейчас слушать? А, ну вот тебя хвалят, я думаю, честность от производителя приветствуется. Спасибо вам большое, что вы оценили, очень приятно, правда. А, не поддались на мои провокации, значит, да? Ну ладно. Особенно про ДСП, да? Так Про ДСП. Ну, ДСП это, это зло вообще. Мебель из ДСП это вообще его не должно быть. Я согласен, что мебель из ДСП европейская, ну, в смысле ДСП европейского угу. качества, это совершенно другое, нежели наше, которое производится на нашей территории, якобы по их технологии. Ребята туда, та, нормы. туда такую смолу ляпают, что вы просто закачаетесь, а потом удивляетесь, что мебель э, пахнет в квартире, когда вы ее принесли и поставили. Зато она дешевле была. Ну, а кстати, давай. ДСП тоже, смотря какое, да, ведь то есть если дешевый, опять же, производитель, он будет из ДСП сделать дешевый, там, соответственно, уровень качества будет ниже. Если ДСП дороже, там даже ДСП отличается элементарно по качеству. Да. Это очень важно тоже понимать. Опять же. А, вообще, э, за экология важный вопрос. Так экология это сейчас, сейчас очень модный, я бы сказала, вопрос. А, ну, он модный, потому что это необходимость, очевидная необходимость. Глобальное потепление, и все такое прочее, а, мусор. Мы, кстати, тоже с этим уже столкнулись, да? Ведь с мусором. Ну, в смысле не лично мы, а вот все события, которые происходят у нас в стране, в том числе это это вот ровно та проблема, проблема экологии. А, мы на это, к сожалению, пока мало внимания обращаем. А что, территория большая, можно поднасрать. Тут проблема еще. Мы, том... мы к себе плохо так относимся, относимся. потому верно. что мы покупаем ДСП, ДСП плохого качества, мы покупаем мебель с ДСП, которая воняет и выделяет формальдегиды. Но почитайте, что это такое, и вы поймете, что с вами будет происходить там через 10 лет или с вашими детьми. Оно вам надо. В этом плане лучше икеевскую мебель купить из натурального дерева. Ну, как бы это я так думаю. То есть, понимаете, то есть двухспальную кровать лучше купить икеевскую из сосны, чем двухспальную кровать из ДСП. Ну, в любом случае, кромка и ламинация, они защищают ну, в любом конечно. случае, что форнадегиды не выходят, поэтому как бы сейчас напугаешь всех, все скажут, господи, ДСП, ДСП, ничего плохого прямо, что ДСП-то нет. Это плохо, это зло вообще, ДСП это зло. Ну, не только же ДСП, а ну, строительные сами... конструкции тоже элементарные, пенобетон, но ну, ну, это ужас, это... о чем мы вообще тут говорим? Тут глобальная говорим проблема на фоне вообще. России. Мы говорим о твоей мебели вообще. В любом случае есть же какие-то определенные нормы, правильно, которые мы все равно учитываем. Если ламинированы ты, ты нормы морали только учитываешь и собственной порядочности. Больше у тебя нет никаких норм. Какие у тебя нормы? Еще? Есть такая история, потому что если подчиняться нормам и снипам, не факт, что все будет человече. <связывая> ну да. Ну что, дорогие друзья? Понравился эфир вам или нет, напишите, пожалуйста. Может быть остались какие-то вопросы. Сейчас он уже просто закончится, потому что подошло время инстаграмное. Оно уже ограничено. Час и все. Да вырубаю. ладно. Ну, да. Ничего себе. Оно само выключается. Представляешь, мы час проболтали. Я еще что-то такое важное хотела сказать и забыла. А нет, я, я про доставку хотела спросить. Да, да, да. Сказать в смысле. И сказала. А понравилась ли вам мебель э, данного производителя? One мебель. Еще раз напоминаю, что это мебель, что очень здорово и меня очень безусловно радует, что эта мебель производится в России, производится на Урале. А более того, дизайн этой мебели придумывается здесь же нашими отечественными дизайнерами, выпускниками Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Да, я благодарю. Это вот она, <смех> безусловно, Академию свою свою. Да, сегодня я как раз делала лекцию перед Ивана. студентами. Да? Да, и они вот такие, знаешь, немножко потерянные. Ну как я, я такой же был. Я думал, господи, что же я буду делать после института? Так, ребят, вот что, вариантов много. Вы можете прийти, придумывать мебель. Вот, кстати, Элла приглашала, пожалуйста и вы будете участником, так, так сказать, э, соавтором или автором такой замечательной мебели, это здорово. Ну, просто вот респект, это здорово, что наконец-то вот мы что-то начали делать. Да, да, это главное же желание, любовь к тому, что ты делаешь, на самом деле она и рождает всю эту волшебную какую-то историю, да, красивую, поэтому... Не видно, конечно, сколько труда, сколько проблем, с которыми мы сталкиваемся. Да, вообще в принципе производить это не продавать, это совершенно вообще другая. История. А надо производство твою снять. Давай оттуда эфир забацаем. Давайте обязательно Хотите? С, снимем с производства. Туда как там найти. ходят в грязных халатах Что вам внутрь диванов подкладывают А что ты смеешься? Да, конечно, конечно У меня конечно. есть товарищ, который занимается комплектацией И он возит мебель из Китая, в том числе угу. И вот он снимал на фабрике Как внутрь дивана пихают Всякое говно Ой, я это сказал? А, вслух Взлух. Взлух, вот. Бумагу, тряпки, какую-то фигню Зато стоят 100 долларов диван или дешевле или даже, ну какие-то смешные деньги. Причем те же китайцы, за сколько заплатил, они могут и шикарно сделать. Да, ну, так, Просто не очень том, умные ребята. Так, том, сколько денежек дал? Так в том-то и фишка, сделали. ангар один, то есть производство одно. Uh -huh. С одного угла вот всякий мусор, а с другого ну нормально как-то что-то делать. Да, так и есть. То есть тут никакого волшебства нет. Вы хотите запись сначала посмотреть, это вам будет дорого стоить. Я сегодня какой-то меркантильный, мне что-то денег не додали видимо в этом месяце. Ски, все напиши номер карты, срочно. Номер карты? <свят> Можно. Ну, будет сутки еще висеть эфир э, в профиль, так что вы можете зайти и посмотреть в течение дня, в течение ночи и в течение завтрашнего утра. Да да да -дан, да -дан. Напоследок, друзья, Мебель, Элла, прекрасный дизайнер. А я замечательный дизайнер, великолепный ведущий, я считаю. Просто... Браво, да. Браво! Спасибо. Спасибо. А, ну, в общем, всем пока. А, спасибо, что были со мной. Надеюсь, что вы не только получили полезную информацию, но и немножко повеселились. Мы постарались. А, все, счастливо. Да прибудет с вами муза. Пока. Пока, пока.